Здравствуйте, дорогие друзья. Буду рассказывать стратегию вот этих врачебных решений, а потом методологическое сопровождение и техническое исполнение лечебного процесса. Меня интересует у нее, первая история жизни, история болезни и история лечения. Да. Потому что всегда, когда мы анализируем, мы анализируем всегда вот эти три истории. И по трем историям мы принимаем решение и на предмет объема помощи, которую мы имеем возможность оказать, и объем помощи, который устроит именно нашего пациента. Поэтому мы вот разбираем так. Хорошо, начнем с первого блока. Это история жизни. Угу. Росла и развивалась нормально. В детстве занималась акробатикой, никаких явных травм не переносила в рамках спортивных занятий. Была черепно-мозговая травма, помечая полипектомию матки, налаживающую операция лица в 2014 году. 2014 год. Да. Это у нас 6 лет назад. Ей 42 года, 6 лет назад ей было 30, 36 лет. И в 36 лет уже была какая-то мотивация или необходимость в этой омолаживающей операции. Не в 45, не в 55, а в 36 лет. Смотрите, в данном случае этой женщине 42 года. Началось это в 36 лет, то есть 7 лет назад, да? Ну, 35 лет. 35. Что такое 35 лет? Это еще человек, в принципе, в полном рассвете сил. Если бы нам точно такие жалобы предъявила женщина лет 60, мы бы их восприняли более-менее адекватно, По возрасту. По возрасту в 60 лет. У нее а там, не менее а там, покалывания, а там, какие-то дискомфорт там еще, да еще пластическую операцию. Ну, Хочет хорошо выглядеть. Угу. вот Ходит иногда на массаж. После массажа вся вот эта мелкая, это мелкая симптоматика, потому что явной грубятины нет. И вот такая вот. Но когда это не в 60, а в 35 лет, то извините, это на 25 лет раньше. Состояние это прогрессирует. Сейчас она отмечает, что в момент засыпания начинают напрягаться ноги. Итак, и мы сейчас смотрим, мы смотрим, что произошло что за 6-7 лет. Да. То есть оно не возникло эстетически в этом состоянии? А, а все это дальше идет по нарастанию. Да, и она сама это замечает. И да. Она говорит, что сейчас у нее очень плохой и неэффективный сон. На вопрос, почему, отвечает, когда ложусь, ноги напрягаются, я не могу расслабиться, лечь и уснуть. У меня напряжены ноги, сначала одна нога, потом другая, потом обе. потом напрягаются руки и начинается какое-то подергивание, такое, независимое да. от меня, которое мне не позволяет уснуть в нормальном расслабленном состоянии. Но в таком стоит... же размытом виде это называется психосоматика. Вот в таком размытом виде, когда ничего конкретного, а это, это и есть психосоматика. Да, но если бы не было в это, в это же время объективных изменений, которые при обследовании выявляются, можно было бы сказать, что это только вот такая... Еще раз, мы говорим психосоматика, мы как констатируем на неком врачебном языке, этот вот полиморфизм вот этих диагностических и находок и жалоб. Обследование выявили следующие нарушения. Я буду зачитывать в хронологии без да. относительно органов и систем, а так как эти диагнозы поступали по времени. Угу. Дисметаболическая полинейропатия точка, точка. дисметаболическая полинейропатия говорит о снижении общего ресурса здоровья общего без каких-то ясных полинейропатии это в общем-то диагноз ну такой обзорно-абстрактный говорящий о том чтобы что-то надо написать может быть больше как симптомы комплекса характеризуют но общее снижение Тонуса, общее снижение ресурса здоровья, как минимум, не до оптимизма. Картина начинает неким образом прорисовываться. Несмотря на вот эти перечисления все, мы можем четко оформить, что вся проблема сосредоточена в соединительной ткани. Потому что кровь – это соединительная ткань, лимфа – это соединительная ткань, клапана – это соединительная ткань, связки, кости, мышцы, межпозвоночные, диски и все остальное, угу. это, кисты – это все соединительные тканное образование. И прикорневое ужесточение рисунка – это тоже интерстициальная соединительная ткань паренхимы легких. Изначально сказать, что поражена, Тотально, глобально, на организменном уровне соединительная ткань. И теперь, уф, если мы немножко глянем на начало всего, мы что можем сказать, что это соединительная тканная дисплазия в таком вот полиморфизме своих проявлений. Синестопатические расстройства, и депрессивный синдром, который... расстройства в данном случае в основе всего лежит соединительная тканная недостаточность, которая началась, видимо, в средней или даже легкой форме. Почему она до 35 лет особенно не манифестировала? Потому что она к этому своему состоянию Видимо, привычно было с детства и особо другого и не имела. То есть можно сказать, что это проблема у нее с рождения? Ну можно сказать, что с рождения, но она же вот смотрите, она же как-то росла, она как-то развивалась, она как-то занималась гимнастикой. Мы не знаем, как, но занималась. Вот и у нее не было травм. Ну, то есть. Понимаете? что есть мы не можем вытащить того, что где-то, что-то в детстве до 35 лет ее накрывало прямо. И она обращалась в больницу и так далее. А вот уже в 35 началось, в 34... Но это ну, все-таки стресс, как пусковое... Еще раз что-то явилось. Понятно, что эти люди, диспласты, средиотканные... Естественно, что у них все функции соединительной ткани, мы же открываем учебник, читаем дисплазии соединительной ткани. И вот такой учебник все о дисплазии соединительной ткани. Поэтому мы тут перечислять его не будем, но кому интересно, и ей в частности, она сама этот учебник откроет и прочитают все, что написано. Все лечение, которое ей проводилось, сосудистые препараты, ноотропы, антидепрессанты, седативные, спазмолитики, иммуномодуляторы, препараты железа, депротопротекторы, витамино минеральные комплексы разных видов и э, разные наружные, там, для того, чтобы улучшить проявление на коже, витамины э, и так далее. Все эти вещи, все эти препараты, они не оказали никакого значимого эффекта. То есть если как бы в тестовом режиме смотреть, вот такой препарат дали и посмотрели, Смотри, мы говорим, мы сейчас с тобой вычленили, это соединительная тканная дисплазия. Большой-большой блок в организме, тканей всего в организме четыре. Соединительная ткань, опять, первая, самая главная соединительная ткань, которую мы должны сразу... Это раздел соединительной ткани поставить на первое место. Это кровь, лимфоцерем, цереброспинальная жидкость и все остальное. Понятно? Потому что кости – это все потом. Понятно, да? А мы должны выделить, начать с этого, чтобы никогда не забыть и не потерять, что кровь – это соединительная ткань. Дальше теперь смотрите. Естественно, ее барьерные, защитные. Функции обвалины дисплазия снижены. Естественно, что в этой среде, биологической среде, ну, нет напряженности защитных сил. И эти защитные силы, поэтому там в неком ну вольном плавании находятся все эти вирусные, вирусы, как обломки. И какие вирусы, а вот какие залетели, те и прижились. Понятно, и цитомегаловирус, и вирус герпеса, и вирус гепатита Б. А истории лечения мы видим, что она прошла все клиники в России за рубежом, какие только можно. Она была у достаточно известных специалистов. Понятно. И... Ей пытались помочь, просто никто не мог видеть сверху ситуацию, не мог в этом вычленить ну, некую единственную системность, системность этого заболевания, угу. и поэтому вот все эти попытки, но ну, можно было и не пробовать, чтобы сказать, что все это не поможет. Потому что, вы вдумайтесь, заболевание соединительной ткани, которая... 80, а то и 90 процентов всего организма осталось-то нервное, эпителиальное и мышечное. Все. А еще мышечную сразу говорю, мышечную, если у мышечной ткани убрать соединительную тканную основу, то будет просто некая лужа из миоцитов. Она мотивированная. Это уже огромный плюс. Теперь она сама полностью отдает отсчет, что она медикаментозно неизлечима. Это тоже большой плюс, потому что, ну, как минимум, она пробовала, она все возможное перепробовала и поняла, что не работает. Ее резервов для восстановления и вообще для перелома ситуации просто нет. Допустим, она где-то живет, ну, в каком-то городе, да? Она поменяла место, геобиологическую провинцию. Что-то изменится? Не думаю. Она поменяет образ жизни. Она будет меньше работать, меньше стрессовать, меньше еще что-то. Что-то изменится? Нет, не изменится. Ситуация уже, никакими переменами уже необратима. Лестница вот так. Это у нас лестница, идущая вверх, это вот эта точка, это примерно 16-20 лет, или даже 21. Эта точка примерно 36-42 года, вот это. Эта лестница пошла вниз, вот так, это плата, это плата, плата. Ну а здесь будет вот такой хвостик, это 60 лет или 60-65 лет. Это уже пошел режим доживания. Это первый этап жизни, лестница вверх. Это детство, рост и развитие. Она в нем, вот смотрите, 16 лет это раннее созревание. 20-21 год – это позднее созревание, роста и развитие. 36 лет – это раннее завершение плата периода ну, максимальной жизненной активности. 42 – это уже позднее, понятно, то есть уже после 40 лет все равно. 42 – это если до 42 Человек вообще живет и не ведает о том, что у него в организме что-то есть и происходит, вот, и никогда не задумывается о ресурсах, которые тратит, и не о ресурсах, которые восполняет, то понятно, что если он до 42 лет в таком режиме дожил, то это... Реально человек, изначально вообще дитя природы, у которого с наследственностью, и совсем очень хорошо, а здесь вот такая ситуация. Угу. Понятно, а что в нашей истории выпали папа, мама, понятно, да? И какие-то целые пробелы в ее истории жизни, которых мы не знаем, мы не можем сказать, что вот это ей досталось от папы, это досталось от мамы, это еще перекочевало от бабушки, дедушки. Понятно. Ну и так далее. Мы даже не лезем. Угу. Почему не лезем? Ну, видимо, потому что у нас этой информации просто Ну и, ну, и здесь никто у нас не лезь, спрашивает, да, и мы как бы так. Получили. Но мы должны понять, что она в 42 года уже точно это лестница, идущая вниз. То есть процесса самовосстановления, да. понятно. Какие процессы идут вниз? Процессы, идущие вниз, все метаболические процессы, все ресурсы, смотрите, ресурс здоровья, вот то, что мы имеем 20 лет, вот человек накопил этот ресурс здоровья, к 20 годам у него есть некий бак, с бензином. некий бак с бензином, потом вот так будет 30 лет, потом будет вот так 40, потом вот так 50, потом 60, потом 70, и вот этот хвостик это 80 лет. Вот. Таких хвостика здесь 3, здесь... В моей книге все это написано. Это 5, это 7, вот так, это 9, вот так, а это 11. Смотрите, мы уже просто к конкретному человеку привязываемся и неким формализуем каких-то логических формулах, о чем мы разговариваем. Итак, ей 40 лет, она вот здесь, а ей 40 плюс... Угу. Всего здесь на этом рисунке 1, 3, 5, 7, 9, 11 треугольничков. Итого 36 треугольничков всего. Из которых состоит батарейка изначально. Да, да, да, конечно. Лет. А эта часть ракеты уже отлетела. То есть и у 20 ней. 20 уже 20, нет. 36 20. 36 минус 20. Осталось 16 треугольничков, и понятно, что своим ресурсом, своими силами она не вылезет, и не любые, любые препараты, которые, какие бы они золотые не были по цене эффективности, ей не помогут, потому что для того, чтобы организм надо восстанавливаться нашего, у него резервы должны быть... А что он должен восстанавливать организм в этом случае, если В все первую мы... очередь, смотрите, все, что такое саногенез? Это самообновление, самовосстановление. Это вторичные формы и морфогенез, это восстановление геометрия, архитектуры, качество тканей, морфология это качество ткани и так далее. Эти процессы идут постоянно. В соединительной ткани кровь там обновляется за там, 4 месяца, да? а кости там за 7 лет. Ну а соединительная ткань более рыхлая за 4 года. Ну и мы говорим, что период, период обновления соединительной ткани примерно 4 года. Ну так. Теперь период полураспада, полуобновления – два года. Четверть распада, четверть обновления. Понятно, да? А -а -а. Вот. Это хотя бы год. И поэтому, когда мы вот о таких больных говорим, мы говорим, о, что можно ли ее лечить биомеханическими методами, даже энерго-дотационными в коротких циклах. Ну, то есть неделя, две, три. А, можно тогда мы вернемся ага. к тому, что конкретно мы с ней будем делать, когда она приедет сюда? Из чего будет состоять ее сначала программа. я объясняю, посмотрите, да. сначала что я объясняю, вы, вы, вы объясняю объем работы, который должен быть сделан. А потом уже, как мы эту работу будем планировать. Да. Вот И так поэтому... срок. Да, конечно, понимаете, uh -huh. что при такой глубине срединотканной дисплазии, при такой возрасте и всем остальном, ну, мы говорим, что если даже мы, мы не будем брать 4 года, не будем брать 2 года, но год-то надо взять, а год это уже длинный цикл. Uh -huh. И этот длинный цикл годовой сложится из первого этапа, допустим, 3 месяца, второго этапа еще 3 месяца, и третий этап – 6 месяцев. Ну, это я вот так раскидал год, да? Теперь в каком режиме? Это же энерго методы, когда мы в нее закачиваем. Вообще мы управляем процессом, мы закачиваем. То есть мы все в ней запускаем. Мы в ней запускаем процессы самовосстановления, самообновления. Это не она делает, это мы ей помогаем, потому что мы ее энерго -дотируем. Методики такие, понятно, да? которые позволяют в нее извне ресурс закачивать, В этом и хитрость, и в этом и новизна, и в этом сложность для понимания и необычность того, что мы делаем. Но об этом потом когда-нибудь, когда будем разбирать методики. Итак, мы говорим полгода. Она говорит, а у меня года нет, есть три месяца. Ну, хорошо. Она должна понимать, что за три месяца мы можем сделать примерно вот это. Смотрите, если она будет в режиме одного реабилитационного дня работать, это значит, что она в процессе будет примерно 4-5 часов. Если она будет, допустим, в неком по процедурном режиме, это час утром, час вечером, это еще наполовину. Если она будет одна, часовая процедура в течение дня, тогда не стоит брать. Просто не стоит. Мы... Не репутационно нам, не... Конечно, мы должны да. начать вытаскивать, и тогда... должно быть сжать нужно. сроки должны, и как мы говорим. Вот смотрите, когда мы говорим, что можно сделать за год, есть на сегодняшний день 42 года, началось 35 за год, плюс-минус, ну, квартал, мы ее можем отбросить, на состояние, в котором она была 6 лет назад. Uh -huh. То есть мы и так ее будем, несмотря на то, что мы, она в работе будет весь реабилитационный день, она по симптоматике, по проявлениям, по всем, отмотается на 6 лет назад. Смотрите, какая интересная картинка. Вот мы берем вот такую оси координат. Вот человек вот так двигался, двигался, и он вот куда-то сюда придвигался бы. Мы его поймали вот в этой точке. Через год, год, когда ей будет 43 года, она будет, вот сейчас ей 42 года, вот она здесь. Ну тенденция такая. А тенденция. Она будет где-то вот здесь. А если мы ее возьмем, она будет где-то вот здесь, вот сюда пойдет. Будет есть, вот в этой точке, конечно, и тогда вернется на вот эти 5-6 лет назад. А как же возможно это сделать? А это и есть методы. когда результат, эффект от вот этого энерго методик восстановительного решения, он вот здесь не вот до оси Х, не здесь, вот не здесь. Все, все же не могут через эту линию перешагнуть. Они могут вот так полечить, вот так полечить могут, но через вот эту точку перейти не могут. Потому а что... что значит эта точка? Как ты ее назовешь, эту точку, например? Еще раз. Когда мы говорим... Не возвратив... а... Еще раз нет. Когда мы говорим о том, что мы... Лечим человека, мы внутри него организуем некие процессы, но силами его организма, когда он свои резервы мобилизует и за счет этих резервов начинает восстанавливаться, он никогда не будет лучше, чем был когда-то. Не будет. Нет, это невозможно. Он может лучше себя ощущать, чувствовать, но по всем показателям он будет либо хуже, либо равно. Понятно, mm -hmm. да? А мы-то говорим о том, что он пойдет вспять, поэтому принципиальная разница методик, что мы вот, вот так измеряем результат. Это принципиально. Вот мы говорим, что через год она будет примерно на том уровне, на была 5-6 лет назад. Ну, все-таки, если определить три главных блока, которыми мы будем с ней тут заниматься, а это я звать, понял, эти блоки... опять, это... что конкретно что будет делать. делать? Да, Десят, не нужно подробностей, просто принцип Один, два, три. В нее механизмы самовосстановления, самообновления, самоинтеграции вставлены, это называется саногенез да. эти механизмы у всех есть вопрос просто у на, наши 3D принтеры внут, встроенные внутрь постоянно печатают новые ткани, не выключая одни отмирают и идет обновление эти отмирают, новые печатаются отмирают, печатаются и так далее а в ее случае что? А в ее случае ресурса нет, только в розетке нет. То есть принтер остановился или работает время от времени? Принтер печатает нечто, он не может ну, остановиться. Бедные, он, а, еще раз, он еще печатает ткани, клетки в час, постоянно с грандиедным понижением. Хуже, хуже, хуже, Лучшего хуже. Задухающий, да? Это заход тухающий тренд. А mm -hmm. нам-то надо не в деградации, а в эволюции. И поэтому мы этому Поэтому приедем. это мы можем сделать только... Ну, понятно, что капельши – это продукты питания, из которых э, все это будет синтезировать. Ну, э, питание мы отрулим, отрегулируем, понятно, да? А вот этой мощности мы ей как дать? А мощность – это только все вот эти методики направлены на... через Эффект или через принцип механо-трансдукции, когда идет закачивание внутрь. Но это отдельная тема, которую нужно как вообще что такое механострансдукции. Ну, так. мы и касаемся этого момента. Там есть, по-моему, глава, которая.. Ну, наверное, есть Можно... книжки, есть, конечно. есть хотя бы в каком-то обзорном виде есть. Это должен быть специальный вопрос. Специально, мы сейчас больного разбираем. -то да, так значит, вот. что... В этом и смысл того, что, когда меня спрашивают, а что ты делаешь такого, чего не делает никто. Я объясняю. У меня методики другие. У меня методики энерго Я могу включить на внешнем ресурсе то, что не можно включить без этого внешнего ресурса. Мы же понимаем, что, допустим, отопление. Трубы заржавели, где-то подтекают слегка, где-то ржавчина внутри, и циркуляции не хватает. Что мы делаем? Ставим принудительный насос, и циркуляция восстанавливается. У нас не хватает лимфодрено. принципиальный момент, аналогия. Ну, как бы никакая аналогия. К человека венозный застой приходит массажист, и своими руками... Этот венозный застой сгоняет. Что это произошло? Это энергодотация в чистом виде, потому что мы сделали не своими ресурсами и резервами, а силами массажиста. Но все-таки желательно отстроить собственные механизмы, чтобы как-то без массажиста автоматизировать. Сначала надо подвосстановить, а потом будем организовывать. Сейчас будем разбирать, этот момент, Но, как что, это хочется будет. Хочется три блока направленности. Первое. это Первый. первый. Ну все, это, это принцип. Поняла. Это принцип. Хорошо. Это... Теперь смотрите, что мы делаем. Да. Вот понятно, что по тому, что ты меня зачитал из истории жизни, болезни и лечения, взять полезного для этого нечего. Поэтому смотреть будем по приезду конкретно. Та фотография этой женщины, которая есть, к ней можно придираться, но на самом деле это обычная среднестатистическая женщина по внешнему виду. Мы же ее не можем потрогать. Мы не можем. А что бы дало, если бы потрогали? Ну, потрогали, мы бы сложили впечатление о качестве ее тканей, о каких-то уплотнениях, о смещениях, о вот этих скрытых процессах которые пока не пошевелишь, не увидишь. Ну, хотя бы пока. явных у нее нет. Которые а видны на фотографии явных нет таких деформаций. Явно, еще раз говорю, что поэтому все врачи, которые ее смотрели, они же и поставили диагноз такие общие. Общее поле неопатии, это немножко, это суда. Вот. можем резюмировать и сформулировать биомеханический диагноз. Биомеханический диагноз у нее цивильная тканная дисплазия во всей ее красе клинических проявлений. В малой симптоматии. У нее на сегодняшний день онкологии нет, заболеваний крови нет. Понимаете? у ней каких-то грубых психических заболеваний нет, у, него не, у ней нет метаболических явных расстройств, кроме там, ну, некого увеличения щитовидной железы, у ней даже грубых гормональных сбоев нет. Вот я рисую человечка, это его ядро, вот так, таз, позвоночник, голова, и вот так грудная клетка. Внутри спиной мозг, внутри головной мозг, рот, чтобы есть могла. И поэтому, естественно, эта кукла, вот эта, предмет нашего первоочередного внимания. Естественно, мы начнем все с этого. Грудная клетка нужна нам, потому что она обеспечивает энергообмен. У нее, у нее и так нижний отдел легких застойный, прикорневые зоны застойны. Поэтому грудная клетка со всеми реберами нам нужна. Ага. У нас... является одной из наших целей. Я просто с этого... Вот. А, Дальше. Okay. У ней... Грыжи, протрузии, листезы, чего там -то только нет. У ней вот эта вся колонна позвоночника, она вся распозлась, разъехалась. И... А ведь это в ней спиной мозг, но пока симптоматики со стороны вложенного в позвоночник ну, периферических нервов и спинного мозга нет. Ну, есть какие-то там гипертензионы, там гипотензионные синдромы, там застойные в -круге, в кровоснабжении головного мозга, но все не критично, потому что никто ее на операцию не тащит, понимаете, да? И лечение в ведущих мировых клиниках, говорит, пока только на уровне попыток что-то ей прописать медикаментом. Это значит он тоже в поле зрения нашего. Ну вообще все начнем с того, что пока мы не центральная ось тела, пока мы не сформируем позвоночник, это центральная ось, это батарейка главная батарейка организма. На позвоночнике крепится грудная клетка, это весь газообмен. А внутри к позвоночнику крепится вся сердечно-сохмерная, сердечно-центральная часть сердечно-сосудистой системы, вся лимфатическая система, все внутренние органы и все развешены, как игрушки на этой, на этой стволе этой елки. Естественно, мы можем, мы обязаны. Начать с того, чтобы эту как, колонну, это все выстроить. Она у нас, мы в нее будем вкачивать, это не должно уходить в песок. Она должна, то, что мы в нее вдохнули, она должна держать. А иначе мы будем просто... Мы должны видеть, что мы ее качаем, а она здоровее. И вот как она здоровеет, мы будем наблюдать. И мы от нее будем иметь обратную связь. Как она здоровеет. Она же нам должна говорить регулярно спасибо. Угу. Понимаете, у нас же есть материальные стимулы и моральные стимулы, и спасибо от нее, и отзывы – это обратная связь, насколько она… Она же рассказывает, что ей плохо. Теперь она должна всем рассказывать, что ей хорошо. Мы убрали мимику, мы убрали эмоции, мы ядро взяли там, где теплится жизнь. Мы даже отстегнули, вы видите, я не нарисовал, отстегнули плечевой пояс, отстегнули ноги, потому что нам пока не до них. Нам надо вот эту куклу, которая генерирует энергоресурс, завести, потому что в ней процессы идут жизнеобеспечения. И мы запускать будем сначала эту куклу. Поэтому если она вам скажет, а у меня еще тут, тут коленка болит, коленка подождет. А у меня еще подождет, а у меня еще ручки вялые. А я еще хочу вот это, все подождет, пока мы не запустим куклу. А вот если запрос от нее появится, значит она оживает. Ну, как бы, половина наших пациентов, это, да, каких половина, 75% пациентов, вот они все такие, они все леченные перелеченные они все то, знают они... Все, все возможности всей мировой медицины, да. поэтому как бы они приходят пациенты, на метод вот этот энерго Наши пациенты это не люди одного специалиста, а это люди интегративного подхода. То есть надо сказать, что глядя в целом на историю и глядя сверху на этот пазл, только можно понять, как действовать и, и Но Во-первых, во для того, чтобы вообще в каких патологиях начать разбираться, Нужно первое сделать, снять халат и уйти в поле и начать работать не на статистике, не на усреднения, а на конкретном, под конкретные, с конкретным человеком, на конкретную позитивную динамику. Только так.